Ребят, продолжаем, короче, играть в Batman Arkham City, только я тоже смотреть можно будет, ну, мне просто интересно, что делать дальше, потому что я, как бы, эту игрушку не разрабатывал, я в нее просто играю, и не играл раньше, честно говоря, ну, и я хочу посмотреть просто, что дальше делать, что делать дальше, ищем нору фриз, короче, разыскиваем нору, так, задача так. Цель изготовления. Берем кровь Расальгула, выходим из подземного города Дентро. Тут на поверхности услышь перегород метро. Да, ч А, блин! Нет, тут возвращаемся к мистеру Фризу. Возвращаемся в здание полиции, отдаем фризу, кровь девна для изготовления лекарств. Тут же фриз синтезирует вакцину, но спрячет.. но спрячет ее в сейфе. И откажется отдавать. Вступаем в бой. Так, сейчас Enter продолжим. Так. Короче, это босс Мистер Фриз сейчас будет. Я... Так. Вернусь к Мистеру Фризу надо в полицейскую... Хода-то слабо отсрочки Так, Джокер. Это был Джокер. Так. А, блин, я черт, я Нет, это стоп-то не надо, надо на тап. Нет, это я прошлую серию, прошлый эпизод, извините, вернулся к тому, с чего начинал. А в итоге я хотел вернуться не к тому, с чего начинал, а к тому, с чего закончил, точнее. Так, выход тут, выйти, да, выходим, потому что, ну, тут уже, ну, честно говоря, мы побольше с вами поиграли. И сейчас, извиняюсь, ребятки, опять же, на рабочий стол, у меня рабочий стол не прибран, у меня рабочий стол черный вообще, как можно было бы понять вам. Так. Ищем Нору Фриз. Продолжаем, продолжаем, продолжаем, продолжаем поиски. Нору Фриз ищем. Бэтмен, Архам Сити. Бэтмена. Nice, nice, nice, nice Так MDBA it's going to be played. Сейчас продолжаем, продолжаем Так Это наркотит еще чтобы начать Ага здесь Ага так 28 февраля 11 марта вот сегодня И продолжить вернуть к контрольной точке Так Камера, так, надо на тап, так а, в полицейский. В полицейский участок не нужно, так, альберт Лаунж нет, здесь закрыто здесь, закрыто. Не, надо на полицейский участок. Нужно. На аренду гладиаторов, так здесь. Так, сейчас. На аренду вернулись. Так, сейчас надо надо отсюда нам выбегать, потому что это не то место, где нам надо быть, самое главное, ребятки. Да, это не то место, куда нам надо было бы с вами, по идее, пройти. Так, сал Трофеев, так, тут зал трофеев, так, нужно я отсюда был бы выйти. Значит... Не, ну а здесь очень не, не страшно как бы, ну... Ищем, короче... Бежим. Бежим, бежим, бежим, Брюс, не бежим. Брюс, ну бежим, епа. Так, ищем полицейский участок. Где полицейский участок? Так. Друзья, друзья, что делаешь, Бэтс? We well, ну, мы с тобой, друзья, здесь заодно и все такое. Я лежу в присмерти. Сейчас. Тебе помогу, Джокер. А, блин, я должен до полицейского управления Готма, ну, Лентер. Если бы Джокер бы еще не кричал бы каждый раз со своем спасением, было бы нормально. Я не помогаю людям, которые хотят быть спасенными, но говорят про это, что о, не, не, не, не, не, не, не, не надо, я не я хочу быть спасен, я этим людям не помогаю вообще. Так, так, так, так, так, так, так. Я смотрю, это не мой город вообще-то родной, так сюда. Не, не, не, не, не, не, мне надо так, так, так, так, тут это место вот. Помощь, Please. Хватит пожалуйста, Тонь, помогите мне. Mm. Mm. Полицейский заключен спасен. Ак на. Спасибо. Мне нужно какое-нибудь укрытие, mm. чтобы mm. давненько не видел Бетмена. Mm. Потому что на встречу он тебе тризуб выб ⁇ л, ты что, сослышал все? Ч ⁇ рт, два, я хочу узнать, что он под портолетом лежит. Ладис! Как? Нет, Виктор Засман твой. Это Бэтмен Первый дел надо на того парня, который с оружием. В общем то я не я хочу тебе лекарства сделать ну я уже здоров как бы джокер я уже как бы здоров мне поэтому поэтому а смысл мне лекарства делать если если я уже здоров а сейчас нужно будет двое с мистером фризом надо будет еще вступить Не, надо так нам. Так. Стреляй, стреляй. Так, застань сюда. А мне нужно так. Пожалуйста, я был. Как но не нашел еды. Мистер Фриз, ты мне нужен, ты мне должен помочь. Получай. Парк аттракционов. Это Бэтмен! Ты ⁇ л ты! Что? Он все ко мне, я его нашел. Ага, Бэтсон нашел. Меня от нашел. Ага, понятно. Кого-то нашел. Мне нужно было на ход сместить пар, извини, же, Это ты, в итоге, оказывается. <свят> <свят> Сон, ладно, со что снизу ничего нету. Чтобы Бэтмен тут забыл? и два раза пробел а так свойство пробел на средних кнопках мыши и два раза пробел а его тоже надо на добивание на эту на Добили Харли, когда доберешься участку, убей мне парочку, дорогая Нет проблем, Please. дорогой ну не убил, но вырубил, в общем-то. Так, одна так, так. А, эх, так сюда идем. Дальше надо вот сюда вот куда-то идти. Полицейский департамент, а полицейский департамент. Так. Так, на X надо нажать. Эх, мистер Фист, ты мне нравился, а? Ну где, мистер Фриз? Я понял так, что он должен быть где-то внутри этого здания. кстати, я забыл, я опять забыл, кстати, как садим как встание, которое потоплено водой. У него же должны быть там другие выходы какие-то там, ага. Какие другие выходы, вход, там должны быть проход какие-то. Ну и ну серьезно. GCPD. Полицейский, полицейский департамент Готэма. Так, на юг, так. На их номер. Дистанционный заряд. Так, ну шифрование секвенсов Да не, не, не, не то, не то. Я хотел вот этого штукового, вот, вот этого вот штукового взломать. Брюс, ну ты должен ее взломать как попробовать, а? Не, понял, походу, как. Ну, не, не понял, точнее, ну, думаю, что понял, как. Да блин... Не, ну, мы тут с вами второстепенное задание, как бы, от Виктора Заса приняли, ну, чтобы немножко побегать, так скажем. Раз... Веселить наши мышцы, так скажем. Ребят, по маленьку помаленьку помаленьку помаленьку а узнаем про прошлое Виктора Заса. Помалень, По-маленьку-помаленьку-эм... Узнаем про прошлого Виктора Заса То есть, это... Энтер, продолжим easy, Сначала мне нужно с этими расправиться, с которой без щитов Потом нужно с тем, которые с щитами расправиться. С тем, который с щитом, точнее. Опять же, Виктор Зас. Бовери. Виктор Зас меня управляет. Короче, когда я все задания эти делаю, то мной никакой не мистер Фрик Мне кажется, что мной реально Виктор Зас управляет в этот момент. Потому что он говорит, все обычно вверхи себя в теплее, а низы замерзают. Ну да, все как обычно, блин. Верхушки сидят в теплее, а простой народ должен голодать, сидеть, голодать, померзать, мерзнуть так в этом боптике. Поэтому здесь. Сначала я с этим разберусь, ага, Виктор. Потом я и тебя могу тоже. Возьму потом телефон этот, ага. Твой. Блин, ну хотя к этому моменту они вот все... К этому моменту они все не разлетятся, но большую часть я заставил разлететься, как бы, как говорится. Не, надо, на, первое дело, на пробел сжать, а потом на спей, на контрол и ну, тут, не, ну, не, ну. Первое дело, надо на пробел сжать очень долго, на контрол, потом надо пробел тут, вот, один трогать заказчика. Вторая есть контакт с Бэтменом сейчас, исчезло, не видим Бэтмена За, вот за... Что это было? Я контрол и Он вернулся. Ага, Бэтмен не вернулся бы? скажете тоже, блин, Бэм, и не вернусь, блин. Не, ну, я понял, что надо туда, но как туда пробраться, вот в чем вопрос-то, самое главное. А, нет, точно, мне же нужно этот, блин. Посвященный, может быть, запитанный с помощью дистанционного электроразряда. Так, да, компьютер рассомнился, так, дистанционно-электрический. На левую кнопку мыши он, это, а на среднюю кнопку мыши он работает. А на левую кнопку мыши он отключается и не работает. Не, наоборот надо. О, наверное, надо на пробел, на Ctrl нажать, ага. Так, сюда войти. Северо-северо-восток. Полицейское управление Гуатен сити Заклю. Ченни. Так, а тут... Не, не, не, не, не, не, не, опять на... Морг. А, не подведу нору. Да никто не подведет ее, Фриз. И ну, расслабься ты, ну, разрелаксируйся ты, йо пау А. Ах, А, не, ну, без, без тепловизора я бы без тепловизора бэтмена я бы никогда бы не увидел что, э, за... что тут приз ридлера я бы никогда не увидел поэтому на женщина-кошка открыт новые эскизы так на f наверх на на f надо Это бессмысленно. полицейское управление годным Сити. Так, а, и... Получается, что я сюда только ради... Загадку ради загадки пришел, это решить? Это бессмысленно. Так, как дальше? Что делать дальше? Как он, он чист навсегда? Чё тут на. А? Чё, я сверху должен это сделать? Да, я вроде бы сверху должен это перелезть. Так, нет. Это так, Фриз, ты чем не видишь? Нет, так Не, ну ладно, я должен сюда, я понял Так Морг. Так, как пройти в морг? Эм, ну ладно, будем искать, будем искать, будем искать... Не a... a... not... not... Так, нужно просвечивать все комнаты, поэтому я не знаю. Так, короче. Это, походу, сошёл с ума Так. I will not fail, так. Стоп, как? Дальше? Не, ну Нору Фрис, ладно, мы с вами нашли, где Нора. Ну, хожу, больше вызываюсь всем. Нет, надо так, наверное, на 1 Наверное, нужно с компашкой играть, поэтому... Так, стоп, а дальше что делать? Блин, вот в чем дело, вот в чем вопрос. Я, ладно, я нашел место, где эм, с мистером Фриз, ну как Нору избавить, честно говоря, от этого проклятия, мистер Фриз. Я не знаю. Фриз, я нашел. Я нашел! <звучит> Нора Фриз, так. Быстро, <звучит> Бэтмен. <работает звучит> Я уже давно держу данное слово, так пора бы уже это было понять. Спасли Нору Фриз. Закончена. Процесс не остановить. Как тебе чувствуешь? Чувствуешь что плохо? Дай ко мне, это не могу сделать это, Бэтмен. Последний приз ты card. уже мне отдал. Не время торговаться. Я думаю, самое время. Он похитил мою жену. Верни мне ее. Ах. Ты не Ходишь хочешь делать это, фр делать фриз? А, фр я уверен, что хочу. Верни мне нору the или the умрёшь. умрёшь. Умрёшь? Умрёшь. Ай-яй. Теперь ты в моём мире, брат. Харрак, у меня... Дай мне ты... Не пытайся его в в Он, Хорошо, он <реклама> Дожим, тихо, тихо. Желание, контакт с целью Бэтмен. Ай! а а а, а. Так, чё чё чё Бара-бара-бара. Так, табулятор, анализатор. Мистер Фриз, анализ боя. Сто процентов. Анализ под компьютер мистер Фриз. Так, анализ под Скажем, Фриз обеспечивает в целом хорошую защиту, но смо не сможет остановить несколько мощных ударов одновременно. Может обедвившись, Фриз обрушит на него непрочную конструкцию. Ну, это понятно. Так, на Икс надо. Короче, ребят, бой с боссом, мистер Фриз. Да блин, да Бэтмен, да забирайся ты, ё -пал, блин. Ну, я не могу, он пристыл как не, как не живой. Так, анализ костюма компьютером. Это... Теперь конструкции. Так, можно... А, блин, черт. Он... Эм, костюм, эм, мощных ударов одновременно это, то есть, промышленный электромагнит может запустить с помощью типа, э, дистанционного разряда. Ладно, ладно, так, на... Не видит, где Так... Сейчас, здесь? я найду и вижу. Да, блин, ну не, мы лучше эту начнем заново, потому что, ну, тут... Так, стали лететь завод, а это Доктор Фриз, так, Ледяный Удар, так, Доктор Фриз... Прядь тебя замораж... Ну живо! No Bruce, живо! Передаю. ребятки мне звонят тут она в звонок этих родиков честно говоря блин никак не ответит что ты занят блин ну ребят извиняюсь короче ребята и давайте всем до скорых встреч увидимся с вами в следующих сериях Бэтмен Архем, Сити наверное алло